ой-ой-ой-ой-ой-ой Найс ой, ой, ой, ой, ой. nice. О, я сейчас выдохну 63 пускай Хахахаха Стоп Ахахаха Путиц А вот кто? Хахаха просто всё Мужики, всем привет! Это Человек, это вилдроп 35 тысяч на балансе. Этот ролик поистине крутой. Отвечу на вопрос, почему. Ну, во-первых, мне выдали баланс с полностью открытым выводом. Единственное, из-за этого будет ссылочка в прикрепе, и там же будут промики. О них расскажу чуть позже. В принципе, как я и говорил, когда я на этот аккаунт деньги закидываю сам, я об этом говорю. Когда выдают, я об этом говорю. Но действительно, относительно вилдропа, если я говорю, что вывод полностью открыт, вы что я вывожу, и мало того, все те скины, которые мне прилетают, я их потом продаю, чтобы открыть кейсы в CSGO. И получается плюс деньги, еще мне закидывают админы за интеграцию. Короче, вывод полностью открыт. Есть один момент. Перед открытием, пожалуйста, послушайте это объявление. От админов поступило реально очень и очень крутое предложение. Если этот, именно вот этот ролик по вилдропу набирает 5000 лайков, они мне дают возможность открыть вот этот кейс за миллион рублей. Только один раз. И тот скин, который выпадет, я забираю себе. Ребята, к вам огромнейшая просьба. Я не знаю, насколько это возможно, но мои ролики действительно собирают мало лайков. Здесь, ребят, благодаря вам, серьезно, только благодаря вам, я могу открыть вот этот кейс. Не просто открыть, да, я его открывал. Я открою один кейс и абсолютно любой скин, который мне отсюда выпадет, даже если это будет сувенирный Dragon лор, я это заберу к себе в Steam инвентарь. Ребят, пожалуйста, я никогда вас не просил прям настолько прямо, открыто и очень сильно, как сейчас. Я очень прошу вас поставить абсолютно каждого человека, прошу поставить лайк этому ролику. Ребят, всего лишь 5000 лайков. За это я фактически получу 1 миллион рублей. Я понимаю, что это сложно, но пожалуйста. Возможно, мне выпадет что-то очень и очень здесь дешевое, то есть какие-нибудь НИПы 2014 года. Но, ребят, есть шанс. Ну, минимальный, но хотя бы на 100к перчатки. Понятно, что Драгонлор мне никто не выдаст. Но, конечно, если он выпадет, мы заберем. В общем, ребят, Реально, я вот минуту об этом разглагольствую. Просьба, пожалуйста, поддержите, поставьте лайк. И это будет лютый контент не на фантике, а действительно с выводом, в принципе, как и сегодня. Поэтому, мужики, ну вот моя судьба на данный момент именно в твоих руках. Ты потратишь секунду времени, а я получу за это лям. Ну, серьезно. Поэтому огромная просьба, ребят, не пожалейте секунду времени. Я вас очень и очень прошу. Ну, реально, наберем, я это сниму, я это покажу. И ладно, ладно все. 35 тысяч это... вы. Выданный баланс, это полный открытый вывод. У меня, естественно, есть бесплатные кейсы. Все эти, а, окей, понял. Все эти бесплатные кейсы, первые, да, именно, да блин, я хочу открыть фастом. Потому что, ну, вы понимаете, что первые кейсы, это вообще не интересно. А с тем учетом, что сегодня баланс 35 тысяч, у нас есть возможность открыть максимально вот этот шестой кейс. К сожалению, 50к мне сегодня не сделали. Но момент, кому интересно, как мы работаем с сайтом, вот этот баланс мне выдал выдали все. За ролик мне больше никто не платит. То есть они предлагали условия. Я знаю, что вам это интересно, я рассказываю. Они предлагали условия. Либо мне платят за ролик фиксированную стоимость, и я делаю без вывода, либо они выдают вот такой вот баланс, и мы делаем вывод. full, все, что выпадет. Это безумный риск, потому что мне могут как открутить, так и даже на ровных шансах может ничего не выпасть. Поэтому, мужики, риск взял, но это контент еще. Кстати, тем временем у нас четвертый кейс. С пятого я начну уже открывать собственно, обычными открытиями. Поехали. А, шестой будет самое интересное, потому что это, блин, самый дорогой бесплатный кейс. Это будет реально очень интересно. Кстати, напомню, все-таки, да если этот ролик не наберет 5 колайков во-первых, да, я, ну, это будет безумно просто обидно, но за этот ролик мне закинули деньги на баланс, поэтому ссылочка на сайт будет в прикрепе, и там же будет очень крутой промик. Сейчас, перед шестым кейсом, я вам о нем расскажу. Кстати, пока самое дорогое, что выпало, 500 рублей, и это не особо круто. Ну, блин, вот просто как я горю ну, открыть кейс залям серьезно я пока не ну то есть я не верю в то что мы сможем но если мы сможем это будет такой контент во первых и блин это будет очень круто я хотел сейчас сказать, типа А разыграю-ка то, что выпадет Нет, я этого делать не буду, честно, ну, мне жалко Типа, а вдруг сувенирный дел какой-нибудь выпадет По поводу халявы, которая у вас есть Во-первых, это вот такой промик Барабан на 40% Это максимальный промо, который только можно найти на ютубе Они выдают такой промо исключительно моему каналу Поэтому барабан Промик реально крутой Вы закидываете косарь моментально без, Даже бесплатных кейсов получаете 1400 Естественно, закидываете 2, получаете не 2 А получаете 2800 Это еще круче Короче, реально это имбовый промик, барабан, он в прикрепе, там же ссылка и самое что крутое, это промик на вот этот барабан, его можно будет прокрутить два раза, самое офигенное, что тут есть, это 100 тысяч рублей к балансу я уверен на миллион процентов, что не выпадет, но ширп, вот этот два раза можно выбить, типа два ширпа выводишь сразу без депа, все гуд, крутишь один раз а потом вводишь промо опять же барабан и прокручиваешь еще раз на самом деле дофига бонусов, есть 80% к депозиту, но мне ни разу не выпадало, соответственно я делаю вывод, что даже же я ютубер, мне ни разу не выпадало, не знаю Может быть, раз на миллион человек кому-то дропнется Но как бы есть перчатки, есть случайный кейс Случайные ножи, но бонусов реально много Промо-барабан здесь и промо-барабан к депу Кто будет крутить... Ну, прокрутить барабан, на самом деле, я советую всем Там реально ширп, вот ширп реально дропается Можете забрать Все, поехали, шестой бесплатный кейс Здесь будет интересно, потому что это самый дорогой кейс Тем более, пока ничего не выпало с бесплаток Будем надеяться, что этот кейс вытащит осадок Ну, а, подожди есть! Все! Либо то... Хорошо! Либо топлин... Сколько? 23К! Пойдет! А вот это пойдет, и на балансе у нас уже 58 тысяч. Вот это? Хорошо! Я еще такой смотрел, типа, либо топливный инжектор, либо перчик. Вот здесь 23К, и это прям шикарно. Вот знаешь, мне приятно открывать не в Counter-Strike, а именно на VDшке, потому что... Ну, типа, блин, оно окупает Да и не обязательно ВД, тот же Изидроп там даже Который, кстати, тоже все время не купает. Есть батл, да, Ну там ты окупаешься Ну, то есть, в принципе, на сайтах Пусть у тебя будет даже не ютуберский аккаунт Шанс окупиться выше Понятно, что миллиарды, миллионы рублей ты не выбьешь Если мы набьем 5000 лайков, я выбью, кстати Но, тем не менее По итогу у нас э, продаем все И это 60 тысяч рублей Было 35, плюс 25к Офигенно, Определенно, даже на ютуберском аккаунте такое выбить очень большая редкость. Но здесь реально фартануло. 60 тысяч. Я сегодня не хочу крутить много кейсов. Я вам покажу, что я примерно хочу выбить. Короче, я смотрел, да, когда мне выдали, что можно забрать. Я обратил внимание на амфибию, на кровопаутину и на керыч волны. Керыч волны это самая приятная история. Но я буду продавать по стиму, потому что после этого, ребят, готовьтесь, будет крутой open case, который также будет в шкой проспонсирован. То есть x 2 заработает. Это шикарно. Но а, его будет проблематично, может быть, продать так же, как и бабочку. Поэтому, скорее всего, а, я сделаю амфибию. Надеюсь, они будут на маркете. Ну, из вариантов подешевле огненный змей. но за 63к... Ну, хотя, может быть, он... Попробуем. Ладно, огненный змей. Короче, а, либо огненный змей будет, а, либо это будет апгрейд на амфибию. Ну, вот у меня два варианта. Ну, третий был а, волны. Ну, волны нет. Нет, я боюсь, что он не продастся. Короче, 60 тысяч. Перед этим давай покрутим тайны. А, как я и говорил, это это один из, если не самый имбовый кейс на Вилдропе, потому как а, с аккаунтов подписчиков открывали тайное, и здесь подписчику выпадала ВП градиент. Ну, у нас все-таки аккаунт ютубера, то есть должно быть тоже интересно. 17 тысяч рублей А потратили, подожди, мы ж по... Он кейс дорогой. Сколько мы потратили? Подожди, продажа, отлично. А, ну мы всего плюс 2 тысячи. Ну, то есть здесь тайное, они в чем прикол? Они бустанули прайс, потому что это реально, как я и говорил, был, ну, не сбалансированный нифига кейс. Он... ой ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой! Это не принцип, да точно... Азимов будет. Так, сколько он стоит? 6к, пойдет. Кстати, азимов можно забрать. Азимов, в принципе, я. Я не знаю, я хочу ВП Азимов. Ну, просто чтобы она была у меня в инвентаре. Все азимовые авапы, которые у меня когда-либо были, я продавал. Ну, типа там open кейсы пошли и так далее. Я, короче, все продавал. А вот а ВП Азимов хотя бы одну надо засейвить. Ладно, идем дальше по тайному. Но, единственное, пока что-то не густо. Но жестко не минусует, и на том спасибо. Удар молнии. М -м, далеки до демона. Блин, ладно. Но здесь что-то как прям тускло. 6 тысяч. Так, мы уходим в минуса. В принципе, с какой-то стороны это хорошо. То есть, если мы сейчас подсольем и пойдем в апгрейд, это будет очень сочно. Потому как шансы сольются, пойдем в апгрейд. Единственное, если мне админы не поставили открутку, это будет вообще обидно. Ладно, а градиент не долетает. Кстати, если с этого ролика я ничего не выбью, за ролик никто не заплатит. Ну, вот оно, оно так работает, да, когда ты выбираешь. Типа, я буду выводить, и, и, и, и тебе может, короче, ролика обойтись в 0 рублей. Но... Админу. Да, я надеюсь э, все-таки, что... Шансы они мне не урезали Рентген, блин, 7к Так, ладно, давай попробуем апгрейды У нас 31к Мы, в принципе, подслились Еще азимов в инвентаре А я предлагаю попробовать сделать Ну, допустим, не знаю 50 это жестко Давай ракет. От 40, по крайней мере, посмотрим Волны, кстати Кстати, волны, кстати, волны Давай сделаем Подожди Мы можем, в принципе, сделать э, Сколько у нас здесь? 31к Ну, вот так 44% Оно обязано зайти Потому как мы сейчас ну, сливали В теории оно Да, оно зашло Мужики, это бесплатный ролик для сайта. Ну все, я, я, я в тельте. Особенно после КС-ки. Давай, улыбнем, попробуем. попробуем. 6700. Сколько это процентов? Мне просто интересно, сколько там. 24%. После слива оно же должно зайти? Бля, если это не заходит, это ГГ У меня один из остается встает. ой ой ой ой ой ой ой Так, окей. Окей. Че, пробуем с Я сейчас на... я... Мужики, я на очке, Честно. Но я хочу хоть что-то сегодня забрать. Есть амфибия, кстати, только за 43К. Дай пробуем амфибию, ладно. Бля, пусть она зайдет. Пожалуйста. Так, ага. Найс. О, я сейчас выдохнул. Вот это хорошо. И по итогу, что у нас есть? Смотри, ну не так-то густо. Ну блин, ну я сейчас про... У меня сейчас вообще все в пятки ушло. По итогу у нас амфибия за 43к и азимов. Тролик можно закончить, сделав... Ладно, давай-ка мы продадим пока амфибию. И здесь есть кейсы, которые открываются... Подожди, в а, которые открываются исключительно либо 100, либо 50 раз. Надо их найти, я хочу попробовать открыть его. У меня сейчас поникший немного голос. Можно что-нибудь хорошее? Просто смотрите, дроп, и сейчас мне все это выдастся на экране, да? Ну, экран-то потрясся, а где дроп -то? Бля, ребят, я... Я хочу это все одной кнопкой продать. Почему... Подожди, почему мне кейс не открылся? Во. Просто сейчас смотрим, что выпало. Здесь 100 скинов. 600, 200, 2000, неплохо. Один кейс стоит 300 рублей, кстати. Его можно открыть только 100 раз. Бля, это, по-моему, вообще тотальный слив. Ну, кстати, птичьи игры, это неплохо. Ну... Не знаю, просто я сейчас минусунулся, и мне как-то настроение вообще под минус ушло Ладно, сколько это все стоит? 13 тысяч, пиздец 27к есть кейс, который открывается 50 раз Типа, можно попробовать его Где он? Вот он 20 тысяч он стоит а, 10, подожди, перепутал, 10 тысяч. Сейчас тоже подождем, пока 50 скинов прогулю. Бля, там ничего нет. Все, мы, с... мы сайт сломали. Блядь, ну, ну я же слился, да? А что, все, мы сайт реально сломали. Прикол. 10к всего стоит, он просто чекает, сайт сломал. Бля, в чем прикол? Да, мы его открыли, вот весь дроп. Это чисто скины на контракт, бля, я не знаю. Создать. Давай посоздаем контракты, я сейчас немножечко в тельте. Ну... Просто это не было бы так плохо, да, понятно, что я не депал, но, блин, просто после кэски я там слил 100 тысяч рублей, понятно, да, что был спонсор, вся история, но, блин, как-то слив стака, я серьезно сегодня надеялся хотя бы 70 тысяч забрать, ну, типа, есть варик, сейчас пойти онли апгрейдами. Ну, либо я не знаю, либо рискнуть и открыть какой-то прям дорогой кейс. Не помню, единственное, есть ли кейсы там за а, 20 тысяч рублей на Виллдропе. Ну, вот этого я не помню. Я немного просто хочу, чтобы, типа, что-то дорогое. Особенно, знаешь, после предложения админов, типа, 5 тысяч лайков, и мы тебе даем возможность открыть кейс за, ну, типа, лям. Ну, я немножечко увидел золотые горы, серьезно. Бля, ну, зато это миллион контрактов, с другой стороны. Чисто, знаешь, выпали скины на контракты. Я, кстати, контракты на сайтах очень давно не делал. Так, я не знаю, мы сейчас делаем ластовые, получается, ластовые уже контракты. Подожди, а что за прикол? Стой, мы уже столько контрактов сделали. А что за мем? Там типа не все скины, видимо, продались или что? У нас просто, ну, они не за... А, все, они, они, они подходят к концу, понял. Просто мы сделали дофига контрактов. Такое ощущение, что с кейса, который открылся 100 раз, продались не все скины. Ну, типа, как-то так. То есть там не все 100 скинов ушли в продажу. Блин Но я немножечко тельтанул, честно скажу И немножечко я офигенно тельтанул Или подожди, вообще скины не, не, не ушли в продажу а, Я не помню, кейс, по-моему, стоил Сколько он, 50 тысяч стоил? который. Подожди, я, чуть... я начинаю втыкать, мужики Кейс, который открывался 100 раз Сколько он... 100... Ой, хорошо, перчатки, кстати Но это не так круто так, все, создаем ластовый контракт. Я что-то немного туплю. Сколько стоил кейс, который мы открывали 100 раз? Давай чекнем. Вот, у меня, конечно, есть сомнение, что скины не пошли в продажу. А, он стоил 30 тысяч рублей. А, не забагали? Стой, а мы, по-моему, сайт забагали, подожди. У нас 41 тысяча сейчас есть. А если мы откроем сейчас кейс э, 100 раз? Давай попробуем. Но единственное, придется, опять же, подождать, пока все скины прогрузятся. Ну, окей. Недостаточно средств А, все, понял, надо просто нажать F5 и балик, да, балик обновился Мне меня балик не списался Блин, я уже обрадовался Ну да, тогда все будет, понял Так, 23 тысячи, вопрос, что мы сейчас сделаем Можно открыть один апгрейд пока он стоит 7 тысяч Есть ли кейсы подороже, я не помню Золотое, 1440 тысяч Каблстоун Блин, ну кабл опять же, ну этот риск прям жесткий. Не, я, я его, пожалуй, открою в другом ролике, мне еще очково. А самое дорогое, что тут можно дернуть, это... А, кейс маршан он недоступен, а, инвентарь ютубера, пом-пом-пом, это все. Давай, короче, апгрейд ПК, наверное. Офигенно было бы, если бы, знаешь, они скали, типа, наберем 5000 лайков, мы тебе до невозможно невозможность кейса за 10 мультов открыть. Не, ну реально, типа, мужики, по поводу кейса админа, пожалуйста Пожалуйста, давайте 5000 лайков сделаем Ну что да, апгрейд ПК, давай три раза На все деньги Единственное, ну, я сейчас могу просто обосраться Ну, типа, а чё, у нас было 60 с лишним тысяч Сейчас такая ситуация Я просто надеюсь, что это будут не ножи какие-нибудь Ну, а хотя, не, ножи это еще нормально Скоростный зверь, блядь. А что, дроника? Ну чё, не, это оставляем Вот это 63 куска. Блин. Не, ну чтобы вы понимали. Примерно вот это вот я ждал. Особенно после, блин. Слива 100 тысяч рублей в Counter-Strike Это подарок, мужики Это подарок просто Но у нас плюс-минус Я не помню Ну, нет, у нас плюс-минус, по-моему, столько и было После того, как мы бесплатки открыли Бля, как же, вот просто как же Я сейчас счастлив, вы не представляете 60, я надеялся на Амфибию Но, но типа, это были просто планы На апгрейд здесь Автотроника Фу, ребята, ждите Офигенный open case в Counter-Strike Блин, виллдроп, спасибо, ссылка на этот сайт будет в прикрепе с промиком на барабан 40% промика просто на деблес. 63, я давно так не радовался скинам, реально, ну, ну, типа, ну, это кайф, просто с кейса, 10к, ну, типа, ну, окей, ещё и азимов есть, бля, можно, можно ещё апгрейд зайдет? пожалуйста, пожалуйста, ну, давай, я не знаю, сколько, мы двадцатку, ну, типа, нет, ну, это дофига, наверное, чё можно, чё можно, чё можно, можно? да, посмотрим, давай просто посмотрим, бля, не, ну, это какая-то, это, это жёстко, да, пробуем пятнарь, 15 тысяч, Волны. Мы их уже, кстати, отсюда выводили. Давай еще раз. Но ну, они уже агрейдились, вдруг еще раз зайдет. Давай, пожалуйста, Блин, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Стоп, yes. У нас, чтобы вы понимали, у нас сейчас с тобой в инвентаре 63,7, бля, это 80, 86, 85 тысяч просто. Насколько же это, вот просто, насколько же это приятно, бля. Я не знаю, ну типа, давай мы, блин, ну я хочу, я хочу еще попробовать. Но это, это, это уже все, это азарт пошел. А, смотри, делаем как делали на КБ, сливаем немножечко. Сейчас хочется сделать на лоу проценте какой-нибудь об... ну, не... ну, типа, ну лоу процент Ну, я не знаю, не лоу, ну ладно Давай попробуем, типа, 30, что-нибудь такое На балансе 11 тысяч рублей Если мы из этого делаем 25, это 100 тысяч Ну, типа, Насколько это реально? Сколько это процентов? 38 Мужики, 5000 лайков, пожалуйста Я еще кейс за лям открою Это просто, это за бесконечные сливы кэски. Давай А, вот Просто, просто все. Соточка, мужики. 100 тысяч рублей вывод. Подожди, я, конечно, может что-то считал. Вот, и жди. 6-7. Так, жди. А, ну, плюс-минус 100 там, то есть 90 с лишним. Смотри. А, 31 плюс 95, 90... 94 тысячи с лишним. Мужики, огромное вам спасибо. Вилдроп, реально огромное спасибо. Я не знаю, подкрутка, это реально, это шанс. Но, типа, 35 тысяч депа мы фактически сделали... Сколько? Ну, x2 с небольшим. Это... Это немного, да, это дефолт. Но как это приятно, когда ты не делаешь Да, блин, просто. Это сказка. А вот сейчас самое интересное. Я надеюсь, что это все подберется. Мне нужно... Бля... Ну, ну типа, ну... Но ну, нет... Ну а, Ну Азимов, блин. Ладно, вот эти два под замену. Ну, Азимов можно, ну бля. Ну дайте Азимов, пожалуйста. Ладно, давай попробуем нож. Ну, Азимов не вывелся. Блин. Я АВПшку хотел. Ну, типа, это под замену, окей, пусть оно идет под замену. Удар тигра есть. Давай, удар тигра. 5900 на баланс. Ладно, там к стеволну. Я не знаю, как удар тигра продать. Но опять же, заберитесь, удар тигра. Давай, давай, давай, давай, пожалуйста, ждем. Заберитесь. 57 тысяч. Блин, но они стоят дешевле, еще 6 тысяч на балансе остается. Так, ну эти забираются, походу Обычно, когда ждем долго, оно потом по итогу должно купиться Будем надеяться, что оно сейчас заберется Так, мужики, мне уже пришли перчатки кровавого паутина Они стоят 26 тысяч Сколько они стоят по стиму? Ну, блин, там, кстати, разные продажи были 22, 25, 56 были продажи Короче, они стоят, ну, 20, действительно, 26 тысяч Только что чекнул, на сайте они стоили в районе 25 а, И удар тигра, это самое интересное Ой-ой-ой, 60... на сайте, кстати, эти перчи стоили 57к. Сколько они стоят? А, ну окей, да, история цен недоступна. Блин, ну вот это уже красота. И мне интересно, за сколько они продаются? Давай с тобой посмотрим сейчас. Ну я уже сейчас спокоен, блин, ну как же это просто офигенно. После полевых испытаний. Они продаются за... Ой, бля... Просто посмотрите. Просто посмотри. Ну, правда, 55 начальная цена. Ну, на сайте не стоили 47. Ну, просто посмотрите на, на эту красоту, бля. ой ой ой, ой. Ну, вот, ну, вот это такая, Сейчас еще придет азимов по итогу с 35к. У нас уже есть... ну Давай по этим ценам посмотрим. Эти, получаются. Ну, ладно. 55, да, они стоят за моменталку. Плюс... Короче, 84 тысячи здесь, и сейчас еще идет Азимов. Просто какая же это красота. Так, мужики, в общем, заменили мне АВП на нож, я написал в поддержку, потому что она не выводилась, и он стоит 6900. По итогу, что мы имеем? Ориентируясь на вот эти цены, 60, ну, будем ориентироваться на них, да, там, минус 20%, где-то, ну, 10 даже. 26 плюс, ну, давай 55 посчитаем, они по моменталке. Ну, продаются они от 64. 55 плюс 24. Мы тут насчитали с тобой 80 э, с лишним тысяч. Ну, короче, 81 получается, потому что 55 плюс 26. а И нож. 88 тысяч рублей. Реально хочется сказать огромное спасибо вилдропу. Ссылочка на сайт будет в прикрепе. Я сейчас просто выдохнул, потому что после слива ну, это прям, это годно. И удар тигра, и кровавая паутина, и африканская сетка. Это просто шикарно. Это мы сделали с 35к. То есть, ну, по шансам фактически это чуть больше, чем x2. Это норм. Поэтому, ну, блин, ребят, Ребят, я там на моменте слива был, реально, я уже просто офигел, и вот такая вот история. Плюс у нас еще остался балик, попробуем сейчас еще сделать апгрейд, если он еще зайдет, то будет прям сок, но у меня сейчас просто ходоса, от вот таких вот радостей идут серьезно. Так, ну что, делаем апгрейд, а, выбираем, давай, всю сумму, и рисковать сильно не будем, сделаем, ну, десятку. Если, если она а, апгрейдится, то сразу забираем, ну, потому что, блин, дальше оно точно заходить не будет. Надеемся, еще на эту десятку это будет сотку ну, это было очень близко, ну, здесь уже ладно. В общем, ребят, не забываем про вот этот промо-барабан. Вот он, 40% к депозиту и также про крут барабанов. Всем огромное спасибо за просмотр, ребят, пожалуйста. Никогда так не просил 5000 лайков, чтобы открыл кейс за И выявил самое главное. Сегодня мы сделали соточку. Всем огромное спасибо, до новых встреч. <съех> Пока.